Приветствую на канале Шарабара. Космос. Безграничный, величественный, стоящий в себе великое множество загадок. Забавно то, что, как я некогда вычитал, о космосе человечество знает хоть и мало, но больше, нежели то, что творится у нас в мировом океане. Не находите это смешным? Люди не устают исследовать космос, обсуждать его, выдвигать самые разнообразные теории, строить самые разнообразные предположения. Но все же его изучают, а потому нам известно немало интересных фактов о космосе, которые поражают, а порой и пугают. Так рассмотрим же некоторые интересности о космосе. Масса Солнца составляет 99,86% от массы всей нашей Солнечной системы. Оставшиеся 14% приходится на планеты и астероиды. Большинство тяжелых элементов, содержащихся в нашем организме, таких как кальций, железо и углерод, являются побочными продуктами взрыва группы сверхновых звезд, положивших начало формированию нашей с вами любимой Солнечной системы. Венера – это единственная планета Солнечной системы, которая обращается против часовой стрелки. Этому существует несколько теоретических обоснований. Некоторые астрономы уверены, что такая участь постигает все планеты с плотной атмосферой, которая сначала замедляет, а затем закручивает небесное тело в обратную от первоначального обращения в сторону. Однако другие предполагают, что причиной послужило падение на поверхность Венеры группы крупных астероидов. Официальная научная теория гласит, что человек сможет выжить в открытом космосе без скафандра в течение 90 секунд, если немедленно выдохнет весь воздух из легких. Если в легких останется незначительное количество газов, то они начнут расширяться с последующим образованием пузырьков воздуха, которые при попадании в кровь приведут к эмболии и неминуемой смерти. Если же легкие будут заполнены газами, ну их разорвет. Через 10-15 секунд пребывания в открытом космосе вода, находящаяся в человеческом теле, превратится в пар, а влага во рту и на глазах начнет закипать. В результате этого мягкие ткани и мышцы лопнут, что приведет к полному обездвиживанию. Далее последует потеря зрения, оледенение полости носа и гортани, посинение кожи, которая в придачу пострадает от сильнейших солнечных ожогов. В общем, приятного немного. Самое интересное и заодно пугающее в том, что последующие 90 секунд еще будет жить мозг и биться сердце. Черт с ним сердце, мозг еще будет жить. Вы будете все чувствовать, вам будет космически больно. Так называемая космическая юла под названием нейтронная звезда Это самый быстро крутящийся объект во вселенной Который делает вокруг своей оси до 500 оборотов в секунду Помимо этого, эти космические тела настолько плотные Что одна столовая ложка, столовая ложка составляющего их вещества Будет весить, ну, приблизительно каких-то ничтожных 10 миллиардов тонн Ближайшая к нам галактика, Андромеда, находится на расстоянии в 2,5 миллиона лет. Млечный Путь и Андромеда движутся навстречу друг другу на огромных скоростях. Скорость Андромеды 300 километров в секунду, а Млечного Пути 552 километра в секунду. И вероятнее всего, через где-то 2,5 или 3 миллиарда лет произойдет столкновение этих галактик. Так что рекомендую запасаться попкорном и отстраивать бункер. В 2003 году американские ученые обнаружили за Плутоном еще одну десятую планету, которая вращается вокруг Солнца. Ее назвали Эрида. Позднее удалось также определить, что за Плутоном находятся и другие естественные космические объекты, которые по решению специалистов вместе с Плутоном и Эридой стали называть трансплутоновыми. Интерес ученых к вновь открытым планетам обуславливается не только стремлением к исследованию космического пространства в непосредственной близости к планете Земля, очень важно определить, может ли новая планета принять людей в случае необходимости. Загадочная спутница Луна Неужели прекрасно знакомая всем землянам Луна хранит множество тайн? Действительно, самые интересные факты о космосе свидетельствуют о том, что спутник планеты Земля таит в себе много загадочного. Перечислим лишь некоторые вопросы, ответов на которые пока не существует. Почему Луна имеет такие большие размеры? В Солнечной системе нет других естественных спутников, сравнимых по размерам с Луной. Она лишь в четыре раза меньше нашей планеты. Как можно объяснить тот факт, что диаметр диска Луны во время полного затмения идеально закрывает Солнечный диск? Мистик. Почему Луна вращается практически по идеальной круговой орбите, это очень сложно объяснить, особенно если иметь в виду, что орбиты всех других известных науки спутников представляют собой эллипсы. Ученые утверждают, что у Земли есть двойник. Оказывается, что на нашу родную планету очень похож Титан, который является спутником Сатурна. На Титане есть моря, вулканы, и плотная воздушная оболочка. Азот в атмосфере Титана составляет точно столько же, как и на Земле. 75%. И почему сразу вспоминается мультик Титан после гибели Земли? Хм. Тайна Красной планеты. Ну, все знают, что красная планета – это Марс. Подходящие для жизни условия, состав атмосферы, возможность наличия водоемов, температура – все это свидетельствует о том, что поиски живых существ на этой планете, хотя бы в примитивном форме, не бесперспективны. Было даже подтверждено наукой, что на Марсе есть лишайники и мхи. Это означает, что простейшие формы сложно организованных организмов существуют на этом небесном теле. Однако продвинуться в его изучении очень непросто. Кстати, помните вот этот вот момент с высадкой на Луну? Почему после этого прекратились полеты? Да, да, мы помним, что там десептиконы, но их уже оттуда выкинули. Почему с тех пор не было новых полетов? Американцы уже приземлялись на Луну, ее исследуют российские и восточные специалисты, но после успешного полета к Луне и высадки на ее поверхность, программа изучения нашего спутника была практически свернута. Такой поворот событий вызывает недоумение. В чем же дело? Возможно, некоторое понимание этой проблемы приходит, если учесть высказывание американского космонавта Армстронга, который побывал на Луне, о том, что это космическое тело уже занято такой формой жизни, в борьбе с которой человечество не имеет никаких шансов выстоять. К сожалению, широкой общественности практически ничего не известно о том, что на самом деле знают ученые. Кстати о космонавтах. Многие отмечают, что космонавты это очень суеверные люди. Они ведут себя таким образом, что кажется будто они очень мнительны. Обязательно в полет берется веточка полыни, запах которой напоминает о родной Земле. При старте российских космических кораблей всегда включают песню «Земля в иллюминаторе». Открытия в космической отрасли, ставшие достоянием общественности, иногда имеют забавный характер, несмотря на реальную научную ценность. Сатурн, несмотря на свои колоссальные размеры, очень легкая планета. Если представить, что можно провести опыт с ее погружением в воду, то можно будет наблюдать, как эта удивительная планета будет плавать на поверхности. Размер Юпитера таков, что внутри этой планеты можно разместить все планеты, которые вращаются по своим орбитам вокруг Солнца. Малоизвестный факт. Первый звездный каталог составил ученый Гепарх в очень далеком от нас в 150 году до нашей эры. С 1980 года лунное посольство продает участки лунной поверхности. Это по-вашему смешно? Ха, а мне так смешнее то, что их реально покупают. К настоящему времени продано уже 7% поверхности Луны. Настоятельно рекомендую подумать о земельном участке, пока не поздно. В центре НАСА неоднократно можно было услышать заявления, которые воспринимались как необычные и вызывающие удивления. Вне условий земного тяготения космонавты страдают космической болезнью, симптомами которой являются боль и тошнота из-за искаженного функционирования внутреннего уха. Жидкость в организме космонавта стремится к голове, поэтому наблюдается закупорка носа, а лицо становится одутловатым. Рост человека в космосе становится больше, так как давление на позвоночник уменьшается. Храпящий в земных условиях человек в условиях невесомости во сне не издает никаких звуков. У астронавтов, которые попадают на орбиту, полностью меняются предпочтения в пище. К примеру, астронавт Международной космической станции Пегги Уитсон рассказал, что ее любимая еда на Земле, креветки, просто противны ей в космосе. Холодная сварка. Когда две части металла касаются друг друга в открытом космосе, они крепятся друг к другу. Выдающийся американский ученый Ричард Фейнман в своем труде «Фейнмановские лекции по физике» так объясняет суть явления. Причиной необычного поведения атомов служит тот факт, что когда в вакууме один металлический предмет контактирует с другим предметом из того же материала, а атомы перестают понимать, что они находятся в двух разных кусках металла. Если же между двумя соприкасающими поверхностями присутствуют какие-либо другие атомы частицы металла знают что принадлежат к определенной структуре поэтому в обычных условиях холодная сварка не происходит исходя из всего этого очевидно что холодная сварка может обернуться для космонавтов серьезными такими неприятностями например если края люка шлюзовой камеры прикипят обшивке, холодная сварка уже становилась причиной проблем у космического аппарата галилео в ходе полета намертво срослись детали антенны и чтобы не допустить чего-то подобного, конструкторам приходится идти на различные ухищрения: снижать количество движущихся деталей, изготавливать из разных материалов или покрывать их поверхности защитным слоем, например, окисленное вещество. Современные разработки часов в бортовых компьютерах и навигационном оборудовании должны принимать во внимание теорию относительности Эйнштейна. К примеру, если вы посмотрите на часы пилота-истребителя, то обнаружите, что они отстают от наших на несколько наносекунд. Ну да это ж очень заметно. Сила тяжести возрастает возле поверхности Земли, а ускорение приводит к замедлению времени. Это очень существенно для современного общества, потому что на разных высотах часы тикают с разной скоростью. Знаменитый парадокс близнецов заключается в том, что если одного близнеца посадить в космический корабль, движущийся со скоростью, близкой к скорости света в космосе, а другого оставить на земле, то по теории относительности, близнец в космическом корабле вернется на землю гораздо моложе, чем его земной брат. Вот и несколько приколюх про космос. На всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. До встречи.